А не враспаде. Там косяк, наверное, подошел. Косяк. У нас был большой косяк. Может быть, там какой-нибудь дельфин? Сейчас дернет я его, ивану. Хуёво видно в натяжку, нет? я нет их был большой костьяк нихуя ребята нихуя все клевал колючеобразный образный поди это что было Колокольчики. ёб твою мать а ч его хоть достанешь, да, уже? 80 рублей. А ч, магнит завтра взять? Или когда мы здесь будем? Ну, я его хоть заснял, место, это точно. Координаты сейчас запишу. Женя, удочка сейчас твоя не помешает мне? Куруза? Ну кукурузу, ребята, уже трех поймал. Часть четвертый вот клюет. При том при всем нормально чебак и этот, платвинный, красноглазый. Изовой. Да. Сразу после стоков. Чуть ниже коса. Он в диете. Как она их называла вчера? Червей. Смотрите, кукурузка. Ой, блядь, леска. Смотри. Видел, Евгений тоже, нахуй, выцепил. Ты смотри, он меня в лоб ёбнет, нахуй. А ты говоришь, кукуруза не. да к нас черви кончились, а бандюэли... Тихо-тихо-тихо! Э, э, э, Стоять, сука! Тихо, тихо, тихо. Э, Пидер ушел нахуй на бандивер ловим! Видишь, Я тебе говорю, раньше надо было, мы сейчас пол у накормим. Я не заснял. Блять, ребята, сейчас еще один у меня попался и туда же нахуй ушел. Только я его через спину хуйнул. Так вот беру, одеваю кукурузу. Вот так нужно обязательно одеть и вот так сделать. И вот так закидываешь вот в это окно. И вот так сидишь, ждешь. Хуй знает, может сейчас впугнул нахуй этих чебачков. Но будем ждать лучшего результата. Короче, колокольчик у меня улетел сюда нахуй. При вас, по-моему, да? Снимал, не снимал, не помню. Тут у нас чуть-чуть рыба есть, а там в мешке тоже есть. Видишь, наверное, вспугнул, блядь. Да я тут еще пробежал. Он же пуганный. съел прикинь кукурузу съел уебок и перестал видишь почему вот так ребятишки зацепляешь как мормышку делаешь чикс и все вот так сделал все и вот так закидываешь В ту же воронку видите только кинул уже начинает его волной ожидаем лучшего результата может быть те же самые приехали которые с утра были хотя может тут дальнобой какой вот видите ребята в ту же воронку кидаешь нахуй Тихо. Да? Ну, нудук тут сидеть до утра нахуй. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Он, блядь, третий, который хотел съебаться. Надо это ведро высыпать нахуй. Видишь, и одевать надо по-правильному. Он тогда начинает ловиться, как на мормышку. Вот так, ребятишки, одеваете, видите? Вот так. Хоп. Хоп. И все, вот так, чтобы она свисала. А это закидываешь. Вот так. И в карман в тот же. или так тяжело сам тянул ты поверил что на кукурузу клюет ты что ли задел А? Ах ты, блядь. Еб ты, мое. Зацеп нахуй. Что, поймал а что это было а, -а, -а. я так и понял Был бы я щука, я бы крыла. в этом месте, блядь, и вот в этом. О, блядь, как заебись повезло-то. В том заводе должен быть, щука. Ясь. Есть ну, ребятки сегодняшний улов вот они блять. Угу. это Евгений поймал это я первого это тоже